Всем привет! Сегодня я просыпался в два этапа, скажем так, находился в полудрюме а потом резкий шум меня разбудил, и это позволило мне запомнить сон, который я видел. Так вот сегодня я хотел поделиться с вами, несмотря на то, что это достаточно своеобразная тема, и я стараюсь подобного рода вещи не затрагивать, но так как вам нравятся мои размышления на разные темы, я думаю, эта тема у вас тоже каким-то образом касается и будет интересно. Так вот, что на самом деле из себя представляет сок? Опять же, имейте в виду, что я высказываю свое мнение и высказываю исключительно свое уразумение, свое наблюдение, свое видение. И анализ, который я делаю, он основывается на моих взглядах, на моих суждениях, на моих ценностях. Он базируется исключительно на том, что знаю я и что понял я. Конечно же, я могу ошибаться, но суть не в этом. Если мы не ищем ответы, если мы не пытаемся анализировать, если мы не задаем себе кучу вопросов, то и ответ, будь то правильный или ошибочный, мы найти не сможем. Суть такая. Сон я смог запомнить достаточно хорошо. Я запомнил, буду говорить как кинематографист Мне так проще изъясняться Я запомнил картинку Которая присутствовала во сне Я запомнил Сюжетную линию События, которые происходили во сне И я заметил Некоторые даже странности Видимо в процессе дрема Когда я уже наполовину стал возвращаться В реальность я Смог производить какой-то логический анализ Так вот э, С вечера вчера я посмотрел два фильма. Один фильм «Катастрофа», второй фантастический фильм о достаточно космических пейзажах. В общем, суть не в том. Это было место, которое не имеет отношения к Земле, хоть и имел какие-то сходства. Так вот, во сне я увидел пейзажи, перемешанные с одним и другим фильмом. Это были довольно странные виды, но определенные. Имеющая взаимосвязь с тем фильмом С той картинкой, которую я видел э, В предыдущий день Далее я увидел события ну я не буду вдаваться в подробности Я раскрываю вам общую картинку Дабы вы могли э, Как-то получить общее представление Извините за каламбур Еще, видимо, не до конца проснулся Но хотелось поделиться как раз этими мыслями Так вот, далее я увидел э, события Тоже, как я понял в последующем исключительно похоже на события, происходившие в фильме. В определенный момент на глаза мне попалась машина. Не знаю, каким образом она оказалась там, но во сне все так происходит. Вот машина эта была исключительно, исключительно яркая из моих воспоминаний. Красный автомобиль, микроавтобус, на котором я отработал несколько лет. Э, вернее, с которым была связана моя работа несколько лет. И водителем этого автобуса, вот тут, кстати говоря, очень важный момент, водителем этого автобуса был человек, мой друг, да, мой друг на то время, который ныне уже покойник, которого нет с нами, со мной. Чему я исключительно недоволен. Но суть не в этом. Меня совершенно не побеспокоило то, что этот человек мертв. Лишь потом, когда я стал переходить в состояние дрема, то есть полупробуждение, я начал осознавать, что этого человека нет, что он мертв. И у меня возникло в мозгу желание спросить у него, как так, почему ты здесь, ведь ты умер. В последующем, опять же, резкий шум, он разбудил меня окончательно. К какому выводу, простому, совершенно простому человеческому выводу можно в данной ситуации прийти? В первую очередь, что очень важно и что очевидно. Во сне у нас работает краткосрочная, кратковременная память. Мы не можем строить логические цепочки. Мы не можем размышлять. То есть в нас работают какие-то второстепенные функции. Лишь когда я начал пробуждаться, вполне вероятно, именно в тот момент начали запускаться остальные функциональные части мозга, которые сообщили мне о дальних воспоминаниях. То есть э, сработала долгосрочная память, и я осознал, что этого человека нет. И тут я начал стоить какие-то умозаключения и делать какие-то выводы. Всего этого во сне не было. Во сне с чем можно сравнить сон? Сон – это своего рода, наверное, детское мышление. То есть это то, как мыслит ребенок. Без какой-то поправки на дальнюю память, без какой-то поправки на опыт. Есть некие события, есть мы в этих событиях, и мы в этих событиях пытаемся адаптироваться. То есть происходит нечто... В данной ситуации, знаете, мне действительно это напомнило какие-то воспоминания из детства, ощущения из детства. Эмоциональность, та, которая была тогда. Нечто простое, нечто примитивное, но при этом... Но при этом какой-то юркое. То есть ты в зависимости от обстоятельств у тебя во сне, пытаешься предпринимать какие-то быстрые резкие шаги, не полагаясь на тот грандиозный опыт, который мы получаем с годами. И это лишний раз подтвердило моему заключению относительно того, что во сне мы используем исключительно кратковременную, краткосрочную память. Мы не можем обращаться к архивам и долгим воспоминаниям, далеким воспоминаниям. Ну, а сами по себе картинки из одного фильма и из другого, которые абсолютно имели взаимосвязь с тем, что я видел за день до этого, за ночь до этого, если быть точным, я, вернее, они навели меня на очень простую логичную мысль. Наш мозг просто сортирует то, что произошло за день. Наш мозг берет информацию, которую он получил, и начинает ее перерабатывать. Далее не знаю, возможно, он раскладывает по полочкам, какие-то полученные знания, что-то архивирует, а что-то стирает. Вполне вероятно. Но то, что мы не можем производить логические какие-то расчеты, мы не можем умозаключения, те, которыми мы пользуемся в трезвом уме, скажем так, в бодрствовании, использовать, это факт. Потому что каждый из нас, наверное, летает во сне, не может быстро бегать, не может четко распознать, кто вокруг него, и вести диалог, если уж на то пошло, так как мы его ведем в здравии, в бодрствовании, в реальности, в яве. В общем, итог таков. Наш мозг за день набирает какую-то информацию, и во сне запускаются механизмы, которые не работают в обычной жизни, которые ну, либо мы используем не так часто, ведь в принципе... В бодрствовании мы живем и помним достаточно далеко, если у нас не было каких-то травм и прочих физиологических особенностей. Мы полагаемся на свой опыт, живем и производим какие-то расчеты, какие-то размышления нас постоянно посещают, благодаря чему мы выстраиваем свой дальнейший путь. И мы совершенно легко из памяти достаем то, что произошло с нами и имело какие-то яркие моменты. То, что я увидел, предположим, этот автомобиль яркий, ведь он тоже как бы из далеких воспоминаний. Знаете, я, наверное, мог, в принципе, увидеть просто автомобиль, который тоже присутствовал в фильме. Однако его цвет, форма или модель, как правильнее будет сказать, это уже неважно. Возможно, они, благодаря какому-то ассоциативному мышлению, они у меня связались с этим человеком потому что это занимало в моей жизни определенный пласт, определенный временной промежуток. Это тоже может быть, над этим я еще подумаю. Но вполне вероятно, это действительно было совпадение. И Я просто видел этот автомобиль, и он отложился в, краткосрочной, в кратковременной памяти, а ассоциация просто привязала к нему водителя, конкретного человека. И дальнейшие события уже в последующем раскрыли мне именно тот момент, что... Я совершенно не обращаю внимания на то, что его нет, на то, что он умер. Понимаете? Поэтому сон – это всего лишь переработка информации, ее архивирование, ее раскладывание по полчикам, грубо говоря. И именно потому мы и не можем много во сне, что работают лишь отдельные участки мозга, которые в момент бодрствования задействуют с нами лишь… Изредка, наверное. Пишите ваши комментарии. Возможно, у вас были какие-то сны, которые позволили вам четко и логично в последующем определить, с чем это может быть взаимосвязано. Но, пожалуйста, не пишите всякую ересь, что во снах мы видим будущее, и это как-то связано с нашими умершими родственниками. Я атеист, и это чушь. Ну, только если вы захотите поднять рейтинг видео, тогда можете написать сотню дневных комментариев. Я не буду против. От них будет хоть какая-то польза. Берегите себя, подписывайтесь. Надеюсь, мне удалось раскрыть вам свою мысль и не вызвать в вас некие негативные ощущения и мысли. Всего доброго!